Часто так бывает, что люди обижаются на тех, кто делает им больно. Если касается женщин, то мы, женщины, с вами делаем большие глупости тем, что считаем, что виноваты мужчины в наших болях. С одной стороны, конечно, мужчины, которые попадают в наше поле зрения и идут с нами в отношения они имеют ту же ответственность, что и мы. Но смотрите, если женщине плохо, если ей не нравится, как к ней относится мужчина, если ей больно от того, что он манипулирует, если ей больно от того, что она находит, и они пропадают, если он требует и хочет только там, я не знаю, секса, денег, если он просто манипулятор, но она это терпит и ей, и она соглашается, значит, есть в ней что-то, что притягивает таких мужчин. Именно поэтому одна из простых программ, которую я создала, курс из 26 уроков, это «Как диагностировать мужчин на ранней стадии отношений», чтобы избежать как можно больше обмана и разочарования. Они все равно будут, вы это прекрасно понимаете. Потому что старые грабли нас не пускают. Старые грабли делают нам больно от того, что кажется, что все такие. Кажется, что я не хочу больше, потому что тело болит, и, и женщина, чем больше она боли, болеет об этом, переживает, чем больше вероятности, что она такого встретит. Потому что тело или оно радует, радуется и притягивает тех мужчин, которые вы уже потом умом выбираете, она радуется, она раскрепощена, она уверена, она свободна, она спокойна. Или же она находится в поиске, она вся в напряжении, она понимает, что хочется радости, хочется заботы, внимания, хочется мужского тепла, хочется просыпаться утром э, с посапывающим рядом любимым человеком или просыпаться от поглаживания вас по волосам, или от запаха кофе, или там, еще там чего-то. Да? Я, например, вспоминаю, вот сейчас вот вспомнился, случай Помню, зимой он уезжает раньше, еще, хо, еще холодно, еще темно, он уже уехал на работу. Я выхожу из парадного, когда мне надо уже ехать на работу чуть позже. Машина стоит под парадным, машина прогрета. Представляете? Она пригнана из стоянки, она прогрета. А в, а в зеркальце, вот тут вот где над водительским, возле водительского сидения. Записочка. Миленькая, приятненькая записочка. Такая, казалось бы, ерундовая, но она так душу греет. Поэтому, конечно же, нам это нужно. Мы теплее, мы добрее, мы мы мы кайфовее. И это не значит, что если не получилось, не сложилось. Это не значит, что нужно опускать руки и говорить, что вот они такие, сякие, рассякие. Именно поэтому очень важно заниматься саморазвитием и в данном случае изучать психологию. Психологию чего хочу я, как я себя позиционирую, какой я одежде хожу, как я общаюсь, какие мои жесты. По-женски я себя представляю, как служанка, как королева, как зажатая какая-то серая уточка. И, и естественно будут такие притягиваться и, конечно, когда вы одеваете достойную одежду, когда вы за собой следите, когда у вас в порядке ваши волосы, когда у вас в порядке ваши ручки, когда ваши жесты мягкие, вы чувствуете себя вот такой вот ну, классный, да? И тогда, естественно, приходит на вас больше мужчин. И вот этот тут и вот тут начинается правильный выбор. Поэтому в этом видеотренинге я буду давать пошаговый набор уроков в записи. Они будут от 15-20 минут до 40 минут там только два видео урока будет там где-то минут 40 все остальные будут короткие объяснение и что нужно сделать будут маленькие конкретные задания выполнили написали о точно я вот это качество увидела в своего брата а этого бывшего мужа а вот это у моего сына о точно или там у начальника и вы тогда фокус внимания настраивайте на то какие мужчины и вы будете понимать если он говорит и в его словах больше про действия, значит это мужчина, который будет делать. Если в его словах вы будете находить, когда он будет рассказывать про прошлое, и как бы жаловаться, что происходит в мире сейчас, ну, будьте готовы к тому, что этот мужчина будет сидеть на вашей шее, и его там, запах тела, его ухаживание, это на время, а дальше будут, будет боль. То есть вы будете сразу понимать, кто перед вами. Несмотря на то, что этот видеокурс недорогой, и он для самостоятельного изучения, допуск урокам будет на всю жизнь, и тем не менее я буду вас сопровождать в закрытой группе. Кто захочет поработать как в дорогом коучинге, потому что дорогой коучинг до результата, это тысячи долларов. И вы знаете, что если вы уважаете себя и хотите перемен в жизни, то нужно позволить себе заплатить. Правда? Именно поэтому я предлагаю вам недорогой пока курс, чтобы вы могли почувствовать мои уроки, посмотреть, что из этого получается. Может быть, потом пойдете со мной в дорогую программу, где я вас буду сопровождать до результата. Замуж, бизнес, здоровье, там уже что захотите. Потому что в любом деле нужна четкая пошаговая программа. Для кого этот курс? На самом деле, для тех, кто устал, наступать на старые грабли для тех кто хочет действительно разбираться в мужчинах понимать если он так одет так говорит так садится так предлагает вам сесть в машину то это что-то значит да это все просто когда делаешь и вам уже пора разбираться если пора то это курс для вас и в процессе работы общения вы будете повышать свою самооценку, потому что будут домашние задания простые. Вы будете выходить на улицу, на, в транспорте, на заправку заправляться, поедете там, еще там где-то будете. Вы уже будете понимать, вы уже будете разговаривать, вы будете о чем-то спрашивать, вы будете получать обратную связь. Соответственно, вы будете повышать свою самооценку, потому что вы будете видеть результаты от своих действий, для кого еще этот курс полезен? Если вы разуверились и считаете, что они только используют, это только виртуальщики, это только аферисты, маменькие сынки, зависимые алкоголики, там еще какие-то попадаются, да? Для вас это тоже будет курс полезным. Потому что, смотрите, каждый человек, который приходит, приходил до этого и будет приходить, по сути, это наши тренажеры. Мы все друг друга учимся и тренируем друг друга. Поэтому, если попадаются какие-то никчемы, ваша задача, да, переболеть, сделать выводы и идти дальше. Обучаться новому, понимать, разбираться в них. И даже если вы не выйдете замуж, даже если вы передумаете выходить замуж, я не знаю, как у вас там сложится, но вы просто будете более грамотная и уверенная, и наблюдать, и ничего не рассказывать, потому что вы посмотрели, ну да, так про себя. Пошла в туалет на помазать губки помадой э, и сама сделала соответствующее действие, если видит, что попался какой-нибудь очень не тот. Там тоже в курсе будут на это объяснения. Если вы думаете, что мужчин качественных не осталось, да, их меньше, чем у нас, женщин. Это правда. И если мы говорим про постсоветское пространство, то, к сожалению, их тоже меньше, чем, например, в Европе. Или в Америке. Да-да. Но в любом случае... Они есть, и они, эти качественные мужчины, попадаются и идут на кого? На адекватную, взрослую, уверенную женщину. И работая вот через вот эти практики, через упражнения, через понимание, кто перед тобой, вы будете становиться такой уверенной, адекватной женщиной. Потому что если вы ищете мужчину, например, на сайтах знакомств, или не, не только на сайтах знакомств попался вам мужчина какой-то иностранец, то там... Ну, может быть, ментальность будет другая. А мужская психология та же. Он идет на качественную женщину, уверенную, которая умеет правильно вопрос, поставить вопрос. Которая умеет свободно и раскованно вести себя, задавать вопросы. От таких женщин, а их меньшинство. Мужчины никуда не деваются. И такую женщину он будет ценить и благодарить судьбу, что такая ему встретилась. Понимаете? Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше тепла и радости, и мужской любви, идите ему навстречу. И я хочу сказать, что в этом курсе будет удивительный бонус. И я его даю обычно в живых программах, на своих интенсивах. Здесь, в этот недорогой курс, я дала этот бонус. И если вы будете его делать, 6 месяцев в среднем, плюс-минус, и вы выйдете быстро замуж. Потому что кроме ума и трезвого понимания, кто перед вами, и общение уверенно, спокойно и грамотно, есть еще у женщины тело, а оно на первом плане, многие говорят. Да, женщина с энергиями уверенности, раскрепощенности, она излучает эту энергию чувствования, Женской энергии, энергетики, этой сексуальности. сексуальность. Сексуальность это действие, это уверенность, это, это род, это рождение. Это не только секс, сексуальная энергия. Это она, кстати, вторая чакра отвечает за нее, да? Вот это вот оранжевенькая. Кто знает в этом разбирается? А это отвечает за силу земли, роста, развития, рождения. Угу. Так вот. Раскрепостить свое тело с помощью определенных практик, действий, вы тоже увидите. Я даже считаю, что стоит только из-за этой практики пойти в этот курс. Но тут и сам курс стоит более 100 тысяч рублей, если приводить его в рубли, более тысячи долларов. Вы его получаете за условные деньги. Поэтому... После того, как вы выполните эту технику, будете ее выполнять, вы почувствуете эту уверенность, потому что видите, какие мужчины на вас идут, сколько и будет идти. Вы просто сильно удивитесь, они будут как намет к вам идти. Я это проверила на себе и на других своих ученицах. У вас появится в среднем до. Ну, в среднем 10, 8, 10 человек, от 5 до 20. До 10 человек появится новых, качественных мужчин, среди которых вы будете выбирать. Да-да-да, многие женщины боятся выбирать, потому что бессознательным сидит, сидит э, деструктивное убеждение. За большие переборы дает бог недоборы. Зачем выбирать, если нужно одного? Нет, мои хорошие. Нужно выбирать среди большого количества, взвешивать и умом, и телом, подходит ли он тебе. А когда вокруг тебя много мужчин, качественных, ты поднимаешь свою самоценность. Поэтому практически, только практически, даже только одна это практика, если будете ее делать, но опять же это вам решать. Здесь никаких нет особых секретов и фишек. Это чистая психофизиология. Вы знаете, что я психофизиолог, психотерапевт, имею медико-биологическое и академическое образование, поэтому я работаю чисто с научными подходами и с практическими, которые работают в этой жизни. Поэтому это красивая, удивительная практика после пятидневного интенсива. У моих учениц происходили чудеса. Очень серьезные изменения, потому что происходили такие вещи, как мужчины дарили что-то, останавливали машину и что-то там, не знаю, помогали там чуть ли не бензином заправлять, дарили какие-то подарки, просто останавливали машину, Женщина ехала на машине, они там, там был мыгал мужчина, она остановилась, он припарковалась, он вышел к ней и подарил ей какой-то подарок. Я уже не помню какой. Она в шоке была. Вот так мы распространяем вот это вот, вот, это вот, как звуковая волна от нас исходит, когда мы делаем эти практики. Да. В самом видеотренинге у вас будут такие вот, к примеру, уроки, типы мужчин какие есть три главных типа мужчин, вот без всяких там больших разборов. Потому что есть тема профайлинга, это там психотехни, психотипы, там 8-9 уже добавили, которых нужно разбираться, да, и много знаем разных направлений по, по диагностике. Здесь очень упрощенно все три типа мужчин, которые нужно понимать и четко себе представлять, он к кому относится, к делателю, мечтателю и, и так далее. И вы будете видеть только по одних разговорах, куда он относится. На несколько вопросов красиво вы задали, он ответил, и вы понимаете, зачем сжигать свое драгоценное время. Как вести себя красиво, когда вы поняли, что это не ваш мужчина? Как свалить, как уйти со свидания, там еще откуда? Красиво, деликатно, по-королевски. Как поймать манипулятора вовремя? Это вообще отдельная тема. Манипуляторов у нас, ой, как много. Особенно, когда женщины красивые, самодостаточные, зрелые, Мужчины эти понимают, что женщины устали вот, без любви, и они знают, на какие там лапшу какую повесить. И таких проходимцев полно, что в интернете, что в реальной жизни. Когда он увидит, что красивая женщина на машине, там, занимается бизнесом, они быстро вычисляют, что такая женщина одна, О, там... Женщины умные, главврачи, прокуроры, работала с такими, уши развешивают и попадаются на такие удочки аж бегом. Вот тоже будут у вас упражнения. Дальше. Как понять, как этот мужчина будет вести себя в семье? Вот вы это тоже увидите, изучая, задавая вопросы, и он будет вам транслировать, кто он в прошлом, каким он был, какие слова он говорит про свою бывшую, про свою маму и так далее. Это будет красиво делать, как... Ну, как не то, что как психолог, а как такой, знаете, такой следователь, такой умный, который знает, как задать вопрос, при этом улыбаясь и так далее. Но это надо делать. Детальные вопросы, какие нужно задавать. Это просто невероятные темы, которые вы нигде не найдете в интернете. Найдете, конечно, что-то подобное, но надо искать и платить за это немалые деньги. Можно ли ему доверять? Тоже будете задавать такие вопросы, правильные такие аспектики, фишечки, на которых он сможет быстренько пойматься. Конкретный вопрос задаете, он его съехал, не ответил, все, можете для себя сделать вывод. Еще какой-то подобный вопрос, чем он занимается, что он любит, так издалека просто задали вопрос, и все. Все. Он, глаза у него побежали, он что-то там ответил, все, попался, все, забудьте, это не ваш человек. Ну, еще можете на одно свидание сходить, так перепроверить себя, что, его, что вы были правы в первом своем выводе. Очень важный момент, умеет ли он брать ответственность на себя. Здесь вы можете задавать вопросы и, опять же, вычисляете его связь с матерью, с его прошлым в диалоге задаете вопросы, которые, на которые он просто рассказывает, а вы себе так пишите на подкорочку. Часто женщины любят диету. Сегодня очень модно. Не все мужчины занимаются здоровым образом жизни. Но он достаточно ресурсный, адекватный. Но вот он не занимается, скажем, диетой такой, какой вы бы хотели. Как казать красиво, добротно, достойно? Понимаю, что перед вами нормальный, адекватный мужчина, и он может, потому что есть мужчины, которые говорят, когда женщины говорят о диетах, или говорят аж шизотерике, они в ухмылочку уходят, и, и все, и больше с вами не работает, потому что она неадекватная. Поэтому очень аккуратно о своих интересах, о своей религии, о своих увлечениях, о своей диете, но ну, об этом тоже будет видео. Конечно же, бабника вы тоже сможете разобрать. Это отдельная тема, потому что есть мужчины, которым зажаты, закрыты, у него были боли прошлого, как и у нас, он во всех женщинах видит такую вот, или наоборот, он просто бабник, он собиратель количества, и для него это самоутверждение своего мужского достоинства. Ну, это биология, тут никуда не денешься. И это тоже нужно понимать, на каком он уровне моральности, ответственности и так далее приспособление с маменьким сынок опять же если вы молодым встречаетесь с парнем здесь нужно тоже учитывать он может быть еще не иметь своего жилья он может быть еще не имеет там каких-то результатов но какие у него амбиции какие у него цели и каким какими он говорит критериями где он учился на каких тренингах какие книжки он читал в каких странах он бывал и так далее и так далее Поэтому есть такие вопросы, как увидеть серьезность мужчины и прекратить вовремя тупиковые отношения. Я знаю многих женщин, которые встречаются, уши развесили, и боятся сказать себе правду, что эти отношения даны давно пора закрыть и так далее. И здесь будут тоже такие примеры. Как узнать о его окружении, что, что это вам дает, и тоже вы это узнаете по социальной страничке, как как найти его окружение, как он ведет себя, вы тоже можете это узнать и вам легче будет понимать, с кем вы имеете дело. Вот такие дела. Поэтому сегодняшний этот курс стоит условные деньги. Мы не делаем серьезную рекламу, запуск какой-то. Соответственно, он уходит только для наших людей, для наших подписчиков, для тех, кто знает уже меня давно, как психолога, психотерапевта, тренера, как автора программ для мужчин и для женщин, как живых и онлайн программ. И поэтому для вас этот материал будет условно за условные деньги с подарками, с бонусами. Под этим видео будет ссылочка. Вы можете его увидеть и получить огромные для себя ресурсы. Первые 10 дней будет поддержка моя в группе, как в коучинге. Те, кто будут работать и писать вопросы, я отвечаю всегда, как будто это дорогой тренинг, чего не делают другие авторы когда идет курс на самоизучение. Поэтому если вы будете серьезно относиться к каждому уроку, задавать вопросы в группе в Facebook, там будет группа специальная, тем, кто купили курс, кто задают вопросы, я, естественно, отвечаю. То есть, по сути, вы покупаете серьезную, серьезный тренинг с обратной связью от меня. Я желаю вам быть счастливыми с мужчиной или без. Я желаю вам быть грамотной и разбираться в людях, в психологии мужчин в частности, для того, чтобы в 21 веке не выглядеть этакой эм, инфантильной, не буду говорить, да? Потому что сегодня стыдно, когда женщины ходят по множеству тренингов, а элементарных вещей не понимают. Они не умеют договариваться, они не умеют говорить, они не умеют общаться, они не умеют вычислять, просто обижаются на какие-то непонятные тренинги практики а жизнь проходит поэтому здоровая практическая психология с построением своего я с пониманием кто перед тобой я считаю что это первая задача любого из нас любой из нас очень счастливая